Она вошла, совсем седая. Устала, села у огня. И вдруг сказала. Я не знаю, за что ты мучаешь меня. Ведь я же молода, красива. И жить хочу, хочу любить. А ты меня смиряешь силой. И избиваешь до крови. Велишь молчать, и я молчу. Велишь мне жить, любовь гоня. Я, я больше не могу. Устала. За что? За что ты мучаешь меня? Ведь ты же любишь, любишь, любишь. Любовью сердце за нельзя Нельзя судить Любовь Не судят Нельзя Оставь свои нельзя Отбрось своих запретов Кучу Сейчас хоть в шутку согреши Тебя без солнца не мучает Ходи с ума Пиши Или в любви признайся Что ли А если чувство не в части Ты отпусти меня На волю Не убивай, а отпусти И женщина Почти рыдая Седые пряди Уроня Твердила Я не знаю За что ты Мучаешь меня. Он онемел. В привычных, в привычных сумрах вдруг Эта буря ворвалась врасплох И никак, некогда Прошу. подумать. Я не знаю вас. Не я надел на вас оковы. И вдруг спросила. Едва дыша! Как вас зовут? Скажите, Бог. Она на Твоя душа. ха ха Нельзя.